Да, на этой неделе, неделя русского кино, пять, пять русских фильмов и один э, Вима Вендерса. Вим Вендерс ну, самый интересный, ну, потому что с русским кино как можно сравнивать Вима Вендерса? Погружение. А, Алисия Викандер и этот а, Джеймс Макэвой. Пацан, который особо опасен там и вот это все. Вим Вендерс... Последние лет 20, наверное, озадачены проблемами Африки, черного континента, там все эти проблемы, которые у них там происходят. Поэтому там все про Африку. Но там такой фильм, параллельно происходящий. У них как бы любовь, ну такая, и, и непонятно в какой момент они соприкоснулись. Там типа она, в общем, исследует вот это все, какие кораллы эти все, вот океан. Океанолог. А он какой-то шпион. Шпион, ЦРУшник, чертик кто, какой-то мутный чувак. Шурует в Африке. Что-то там устраивает конфликты или устра... у... У... У... улаживает их, неизвестно. Но они оба молодые, примерно в одном возрасте, и, в общем, у них любовь. случилась каким-то образом, они где-то там встретились. И, в общем, развивается параллельно. Ему плохо, ей тоже плохо. Но, в общем, у них там как-то родственные души. Страшное дело. А, русский фильм номер один, наверное, за гранью что то там ре... За гранью... А, я забыл. Русский фильм номер один за гранью реальности. В... чтобы вас не вводил в заблуждение трейлер и вообще какая-то вот эта промо к этому фильму. Кроме ä, Бандераса там ничего иностранного нет. Это совершенно русское кино с русскими спецэффектами, с русскими режиссерами, с русскими актерами. И Бандерас там. Но no Бандерас там, наверное, лучше, чем мог бы быть. Ну, ничего, он такой. Красавец, Бандерас, все нормально. Там какая-то странная фантастика про людей с паранормальными способностями, которые решили ограбить казино. Ну, какое-то безумие. Ну, в общем, там не какие-то. Спецэффекты на уровне фильма Защитники. Да, ну, короче, просто мрачные. У этого парня светятся глаза. Ну, в общем, кто-то кто какие-то фаерболы пускает. Ну, в общем, какой-то психоз. Это, это фильм для любителей битвы экстрасенсов. И, в общем, для любителей боевой магии, да. Купи меня. Купи меня. Купи меня, это рыбки на, рыбки на счастье, рыбки на мечты. Да нет, там не про проституток, там как бы про... Блин, как, бы это, как бы это сказать? Про женщин с низкой социальной ответственностью. Драма, наверное. Драма. Про тяжелую женскую судьбу в нашей стране. Про то, как, как женщины страдают и рвутся к, к, к счастью. В общем, это... Я не знаю, как они с Настей и рыбкой договорились, удалось ли им как-то скоординировать свои действия, но то, что эти фильмы выходят и вот с этим скандалом рыбкиным одновременно выходят этот фильм, это прямо судьба, прямо вот все сошлось. Там, там про девчонок, в общем, которые, в общем, там пытаются как-то замутить с олигархом, ну или с кем-нибудь вроде, в общем, что-то там такое, и в общем у них там ну такая вот происходит развратная... История какая-то. Как они там с кем трахаются, ну, в общем, как что, как что это у них там происходит. Получается, не получается, и, в общем, такое кино. С дна вершины. Невозможно запомнить, ну, что за фигня, как можно так фильм называть? Купи меня, это я понимаю. Отличное название. А С Одной вершины, что это? Это, короче, спортивная драма. Довольно вторичная, в смысле приема, потому что сценарий, такой еще не запишет один человек. И вот там, обычно, ну, то есть, есть молодой человек, ну, неважно, девушка или мальчик. Он там что-то хочет стать спортсменом, такой занимается, молодец. А потом все же такое, если не случается жуткое. В общем, он получает какую-то мрачную спортивную травму, ломает спину, ногу, не знаю, голову, что-то там все. И потом полфима лежит прикованный к кровати, и там в Довиченков у него папик играет. Он его типа там орет на него, давай там! Давай, мочи там! Р -р -р -р -р. В общем там, будь мужиком! Вот. Ну и он там грустный, пытается быть мужиком, ну, в общем-то, что-то. И в конце концов, как бы побеждает на Олимпийских играх, ну или на каком-то соревновании, у там, ура, российские флаги, там, гимн, все нормально. И слоган еще у этого фильма, типа того, что такую победу не отнимешь или что-то такое там. Ну, в общем, прямо. Они прям молодцы. про преодоление, про победу. Про вот это все. Главное событие этой недели, это, конечно же, Долатов. Алексея Германа Младшего. Для которого это одиннадцатый фильм. Или 12 Ну, в общем, одиннадцатый. И в этом смысле он уже практически в три раза переплюнул собственного отца. Ну, в смысле, в смысле, количества, конечно, а не качества. И само то, что фильм, про... вообще, в принципе, кто-то снимает фильмы про Довлатова, это, конечно, невероятно трогательно. Потому что, как всем известно, Давлатов, в общем, ну, в общем, никакой, никакой прежизненной славе Довлатова говорить нельзя. Он там умер в безвестности, где-то один не спился. В общем, черт и что. А потом, в общем, стали издавать многотомники и, в общем, снимать про него кино. А там Бродский и Довлатов, вот эта вся... Ну, как, типа 70-е. Фильм, весь фильм происходит со 2 по 7 ноября 1977 года. Они там готовятся к 60-летию, ну, в общем, к какому-то юбилею Великого Октября. А он, они же там все такие бедные журналисты, э, которых никто не печатает. И, в общем, они там в каких-то заводских газетенках что-то там ютятся, грустные. Но Довлатов, э, поня ну, понятно, ни про что снимать, ни, ни про что это писать не хочет. Никакие ни, ни сделки ни с кем не идет, и, в общем, поэтому грустный Получил уже 100 отказов. В общем, фильм невероятно грустный, очень трогательный, совершенно атмосфер, атмосфер, атмосферный, это прям чудо, насколько... Э, она прямо художник фильма, совершенно фантастическую, создала картину. В Ленинграде они там все это возятся. В эпизодах, наверное, человек 500. Когда я говорю о киноязыке вот этом германовском, это именно это имею в виду, что это фи фильм гигантская, многофигурная композиция. Его совершенно невозможно смотреть дома, потому что у тебя там, не знаю, какие маленькие дети, какие-то кошки. А там такой так какофония, много многоголосие. И каждая реплика, конечно же, имеет огромное значение. И вот когда ты в кинотеатре как бы ограничен, вот этим все, сидишь в зале, и ты как бы имеешь возможность э, с этим уединиться каким-то образом, а вот с, этим, с, этим, с этой всей вот, э, все, в чем все, все, все это происходит. А там коммуналки, ну это все абсолютно германовщина. Там все в каких-то коммуналках, в которых одновременно находится человек 50, которые все что-то говорят, у каждого по реплике, все что-то там Играет в эпизодах какие-то миллион э, каких-то прекрасных э, московских и питерских артистов. Такие ходчинковые там из-за углов выскакивают. Ну, в общем, черти кто там. Прямо гигантский список народу. Всех не упомнить. Бродский совершенно потрясающий. Я никогда, у меня даже никогда не хватало воображения на, на такого Бродского. Какой, какой он секси. В общем, какой, какой он, он красавец-мужчина и вообще классный. Вот. Мне это кажется, он такой обрюзший, с какой-то странной прической. И вот эти все из извергают из себя эти феминальные совершенно строки. А на самом деле он такой там прямо классный. красавцы все, в общем, в смысле, в не, в смысле внешне, прямо классные мужики. Давлатов отличный, и Бродский, и все эти парни. Я же видел много фильмов про 70-е, и мне как-то кажется, что там вот именно так. Какие-то ржавые, разрушенные детские площадки, вот эти все и карусы и эти там тоже такие же. Ну, в общем, ну. понятно, почему, почему Герман решил снять этот фильм сейчас. Потому что, ну, как бы, да, это такой застой, заморозки снова наступили. Понятно, все это перекликается с действительностью, с тем, что, в общем, у нас тоже 18 лет уже такие заморозки. И, в общем, и, и судя по всему, будет еще 18 лет. Еще 18 лет впереди. У Далатова, Удалатов не знал тогда, что все это для него-то скоро закончится. И он, собственно, это сможет отвалить, по крайней мере. А мы-то этого не знаем. Вот. А про вот это все бескомпромиссность, ну то есть всякий человек получил 100 отказов. Ну то есть вот он ну, сто раз приносил в, разные, в 100 разных редакций 100 своих э, рассказов, и ему сто раз отказали. Что бы об этом сказали сейчас? Ну, наверное, не стоит тебе заниматься всем этим. Зачем это? все за глупости? Все, мы, все его посылают нахер, вообще никто его не печатает. А там же не только он. Фильм не совсем про него. Ну в смысле про него, конечно. Он такой, там немножко в стороне, как наблюдатель, там все время, ну, потому что вот эта многофигурность бесконечная, там он, он все время один в гигантской толпе. У него либо толпа пьяных художников, либо толпа пьяных писателей, либо толпа пьяных каких-то металлургов, либо где-то в метро либо каких-то метростроевцев. Там все, ну, в кадре все время человек 30, и они все что-то говорят. Нет, советское общество не развивалось и не развивается в этом фильме в том числе. Именно об этом, наверное, и тоже э, фильм, о том, что в общем, нет никакого развития, всех по-прежнему не печатают, все по-прежнему там режут вену, вешаются, э, бросаются под машины, там рыдают, это, в общем, в самом лайтовом случае, переживают, в общем. Ну, это, по, -по, -по наверное, похоже на рассказы да, Владовские. ну, в том смысле, что это просто такое жизнеописание, вот там что-то ходит, попадают в одну компанию, в другую компанию, здесь пытается какой-то рассказ написать, здесь какой-то в редакции, там что-то по каким-то редакциям ходят. Поэтому да, это такой исторический фильм, в общем, в широком смысле этого слова. Брежнев, помысница во сне, вместе, с, вместе с, с этим, с Фиделем Кастро, они там сидят где-то у моря, смотрят там что-то. Кастро что-то там говорит. Вот девчонок, э, у него очень много в фильме, но такие девчонки, ну, всякое с это многофигурность такая, там очень много везде, девах молодые. Человеки на него все обижены, Они, да, как, на, как, да, как на Джека Воробья, да. такие, э, ну, то есть каждая девчонка, с которой он встречается э, в него влюблена, это понятно, но при этом, одновременно, обижена, то есть за что-то там, вот кто-то, он ей не позвонил, или что-то там, ну, ну, в общем, чего-то обещал, это в, ну, в общем, он такой жук, но у него есть мама вместо всех этих женщин, он ей ничего не говорит, она все время говорит, пусть это монолог. Она ходит по кухне, курит, они там в вот этой такой узкий, узкий коммунальный такой коридорчик. Она все время так выходит от, из какого-то уголка и в кухню. И в кухне курит И он там с ней что-то сидит, слушает. Ну а что ему делать? И она ему вот, что то опять развелся, что такое, как ты будешь так вот. Что? Но При этом они вот такие все, они все его подбадривают. Все девчонки его подбадривают, мама подбадривает. Вы там типа never give up, там, типа, не сдавайся, мужик, давай там.